Уважаемые граждане России, дорогие друзья, уже через несколько минут очередной год нашей жизни станет годом прошлым. Он стремительно уходит в историю, а мы вспоминаем самые важные события. Их было много, очень разных, и хороших, и драматичных. Для России в целом этот год был успешным и во внутренних делах, и во внешней политике. И каждый его день все больше отдалял нас от трудного времени экономических и социальных потрясений. Для этого мы вместе многое сделали. Мы вместе работали, чтобы жизнь наша стала более предсказуемой. Достигли хотя и небольших, но видимых результатов. Год 2001 заметно отличался от предыдущего. Удалось не просто сохранить тенденцию экономического роста и пусть немного, но улучшить жизнь людей. Удалось показать, что неплохие результаты предыдущего года не были случайными, что они не являются просто эпизодом нашей жизни. В уходящем году был сделан важный задел на будущее. Создана законодательная база для новых, и серьезных шагов в экономической и социальной политике. Принято решения, которые должны повлиять на деловой климат в стране в долгосрочной перспективе. На несколько лет вперед. К России стали относиться с большим доверием и уважением в мире. Нас стали лучше понимать. Оказалось очевидным, что последовательная борьба России с террором продиктовано не только нашими национальными интересами, но и его глобальной опасностью. И на очередной вызов террористов мировое сообщество ответило и небывало интенсивным международным сотрудничеством. Государства сплотились и вместе с Россией встали на защиту мира, спокойствия и самой жизни. Дорогие друзья! Не все, что мы планировали, уже сделано. Нерешенного пока еще больше, чем достижений. В уходящем году, к сожалению, не все граждане нашей страны стали жить лучше. И не все пока могут добиться этого сами. Без поддержки общества и государства. Мы об этом обязаны помнить, и когда подводим итоги, и когда строим планы на будущее. Сейчас, когда до Нового года осталось совсем мало времени, я желаю всем гражданам России прежде всего благополучия. В эти последние секунды 2001 года давайте пожелаем друг другу счастья, скажем добрые слова нашим близким, напутствуем своих детей и пожелаем всем нам здоровья и удачи, успехов вам, любви и веры, веры в себя и в Отечество наше. С Новым годом вас, дорогие друзья! С Новым 2002 годом!